Я много говорил о self хостит решениях, пора уже от слов переходить к делу и устанавливать докер. Оставим всякую теорию, что такое докер, зачем он нужен, как он работает, а просто возьмем и установим на собственный сервер Task Manager Focalboard через докер. Про Focalboard сделаю отдельный скринкаст, вероятно следующий. Там же расскажу подробнее про установку, но в целом делается это так. Вот сейчас мы скачали focalboard на собственный сервер. Нам нужно знать его ID, для этого воспользуемся командой images. Вот ID и запускаем focalboard на сервере. Про синтаксис рассказывать сейчас не буду, думаю, что сделаю краткий курс по докер, а сейчас хочу вас просто заразить этим чудом техники. Все, запустили. Проверяем. Вот. Домен не привязал, но по IP-адресу все прекрасно работает. Итак, сейчас на ваших глазах в режиме реального времени я установил стороннее приложение на собственный сервер. То есть теперь это мой FocalBoard с моим доменом. Я думаю, те, кто никогда с этим не сталкивались, представляли себе этот процесс несколько иначе. Таким образом можно установить все, что есть на Docker Hub. А есть там все, что нужно для счастья. Rocket Chat, Jitsi, Matermost и просто гора всего такого же прекрасного. Словом, долой – приетарное ПО. И путь к этому лежит через докер. я специально сделаю все предельно быстро, чтобы вы посмотрели на хрон скринкаста и осознали тот факт, что за три минуты вы можете установить программное обеспечение для развертывания приложений и, собственно, развернуть его. Второе мы уже сделали. Единственное, вам придется пользоваться командной строкой. Скринкаст по пути, а именно в нем я сейчас работаю, в описании. Но в принципе все, что вам нужно, это зайти на сервер, Виртуальный персональный сервер, который нужно предварительно арендовать, тоже рассказывал в связи например с Амнезией VPN, ссылка в описании. И там вам нужно посмотреть на чем собственно у вас сервер, в моем случае на Ubuntu. Дальше что называется следите за руками. Заходим на докер и находим инструкцию по установке на Ubuntu. Можно, например, воспользоваться поиском. Но здесь все немного не то что усложнено, но немного пугающе. Поэтому просто в Google пишите установка докер на Ubuntu и следуйте инструкции с первого же сайта, которому доверяете. Я вот нашел на регру вполне можно доверять. И дальше просто по очереди копируете команды и вставляете в терминал. Enter, копируете и вставляете. Ну один или может пару раз он спросит да или нет, отвечайте да. Собственно тут сложно ожидать какой-то скрытой угрозы, учитывая сотни миллионов установок Docker. Ну и не буду томить, процесс занимает действительно минуты три, но я его пропущу. Проделав все, что написано на любом сайте, где описан процесс установки, вы получаете комплект инструментов, готовый для инсталляции любого приложения. Один образ в докер есть по умолчанию, чтобы проверять его работоспособность – hello world. И сейчас мы его запустим, run hello world, да, hello from docker. Все установлено правильно. Три минуты, когда-то давно, когда я слышал, что сисадмин накатил какое-то приложение на сервер, я прямо представлял себе Эйнштейна, который трет лоб, мучается, потом приходит озарение. Вот это вот все. А оказалось, что это просто одна заранее известная команда в командной строке.